и снова всех приветствую на своем канале Мастер Про. ну и что я вам расскажу по поводу решения суда которое у меня произошло когда я подал в Хабаровский краевой суд проблема, короче, случилась очень простая а такая то, что суд как говорится, отклонил мое апелляционное заявление да, то есть оставил без изменения. Те, те самые. Мою жалобу, да, то, что на рассмотрение. По поводу аварии, которая мне произошла. В сентябре месяце 21 -го года. И ситуация в чем получается. Ну, я думаю, сейчас я вам скину. Само определение, да, которое пришло. В этом, в этом определении, если вы внимательно там посмотрите, да, Вот. Почитайте, вы сами увидите, что даже особо Хабаровский краевой суд по факту даже не заморачивался, чтобы вообще рассматривать мое заявление. То есть что он сделал? То есть, если посмотреть внимательно, то там на каждом, на каждом прописи стоят то, что. Вы там хотите, чтобы процедура была такая, но в момент аварии у вас отсутствовал полис ОСАГО. Вообще бред. Я не знаю, конечно, как вообще с законами у нас дружат сами суды, но я смотрю, картина обстоит очень просто. То есть полностью весь все скинулось на составляющую, то что именно на момент Авария у меня, типа, присутствовала полисосага. А то, что мне войска закрыл его в одностороннем порядке, без, так сказать, вообще каких-то там объяснительных причин, я смотрю, особо никого это не парит. Даже ни в одном суде это никого не волнует. Ну и получается такая картина, что сейчас у меня остается только одно, да, я подал уже в... Апелляционную жалобу в 9-й кассационный суд. В 9-й кассационный суд я подал и спустя буквально там некоторое время, да, которое я подал, да, я подал, успел там месячный срок, да, сколько там дается там, два месяца, когда что, вроде, на апелляцию. Я, короче, пода подаю в этот же месяц апелляционную жалобу и сталкиваюсь с такой проблемой. Блин, я тупо арестовываю счета. А арестовывают счета, э, вообще капец, я-то думал, что только приставы такую херню могут страдать а арестовали мне счета 10 числа в 23.48, блин, в 12 ночи, чтобы понимали И вот 11 числа я поехал, получается, разбираться по этому вопросу Вообще думал, судебный пристав виноват, который арестовывает счета но запрос сделал именно Ленинский районный суд. Я не знаю, какие-то там олени работают, но я просто вообще обалдеваю. Я подаю заявление через Ленинский районный суд, апелляционную жалобу, е-мое, на пересмотр дела, да, подаю с бумаги, получаю печать, то есть от того, что я подаю ее ровно в срок, я все успеваю, и 10 числа мне арестовывают счета. Говно. Я, конечно, маленькая, не знаю, может я что-то не понимаю, ёпс, но вообще по определению мне уже пришло И там ясно по белому, там черным по белому написано, что о приостановлении исполнения производства То есть как бы не, не должны вообще по идее списывать Но я так понимаю, то ли им бумаги не пришли, то ли еще какая-то фигня Но мне вот бумага не пришла, это да Бумага официально не пришла, но мне пришло электронное извещение на госуслуги Ну, я так думаю, я думал так, если мне извещение пришло в электронном виде, значит оно и на и в суд должно пойти, также в электронном виде добраться Потому что в бумажном виде я его по, до сих пор еще в глаза не видал Хотя указано, что касационный суд будет у меня 31 числа 31 января 2023 года, нового года. Если, конечно, и это будет, будем дальше в Верховный подавать. Я, в принципе, не собираюсь останавливаться на этом. Потому что прецедент, если честно, я поражаюсь. Вот реально, вот даже если просто сопоставить всю картину. Именно смотря основания, по которым ВСК мне закрыл полис ОСАГО. Основание, то есть именно той аварии, которая была у меня еще летом, до вот этой основной Когда в меня глухонемой во дворе въехал. Задом сдал Я приложил все доказательства. Во-первых, на тот момент я был потерпевший. Это уже основная причина, по которой, в принципе, я считаю, не должно быть такого, что вы, блин, вы должны не заплатить страховку, взыскать ее со страховой компании именно этого. Виновника и все. она ну, вот такой херней страдать по факту не должны. Потому ну, это бред, ну, кто так Кто так делает? Вообще это ненормально это, блин. Плюс я предоставил все фотографии, то, что как бы виновником был не я. То есть. И также по фотографиям было четко, блин, видно, что после даже аварии там тоталом и не пахнет. То есть получается то, что мы написали заявление с юристом, жалобу с юристом по поводу того, что по факту не была соблюдена конкретная процедура, да, по факту, то что там уже, оказывается, всплыли факты, то что, оказывается, экспертиза была. То есть тот осмотр, который был беглый, грубо говоря, там на... на когда меня отправляло войска на осмотр, да, просто осмотр, там, без проведения экспертизы, а не так вот и было прописано в бумагах. Это считается, у них призвали как экспертиза, и на основе этой экспертизы они прислали машину тоталам Но по факту тоталам там всего два пункта. Блин, для тех, кто еще не смотрел предыдущие ролики. Два пункта, чтобы признать машину тоталам Первое, это по моему желанию. Потому что реально бывает, что машины... Не целесообразно ее ремонтировать, это во-первых. Во-вторых, ну не хочется человеку, грубо говоря, ездить на битой машине. И второе, даже если вдруг признают экспертизу, вызывать меня как хозяина данной машины и собер, брать подпись на то, что машину признать тоталом и выплатить, грубо говоря, сумму, там, сумму стоимости, среднюю стоимость машины, Среднюю стоимость машины На которой стоит В смысле эта тачка То есть если ремонт не, не, не пригоден То есть я оформляю машину тоталом Уже в ГАИ И с этой бумагой приезжаю к ВСК И мне уплачивают сумму этой машины Я ее утилизирую Вот оно как должно в принципе быть Но походу Страховые компании вообще Маленько приборзели Я в этом плане даже поражаюсь Неужели даже суды, которые прекрасно должны понимать эту процедуру, там всего два пункта, я не помню сейчас какой, ну-ка, если скину вам, ну, и даже что скидывать, да в Google наберите, и все, правила процедуры, пункта, который там указан. Я думаю, там не надо быть юристом, я не знаю, там нужно быть каким-то богом судов, я не знаю, но чтобы что-то понимать об этом, но я не думаю, что если человек Получил Повреждение Это царапина на крыле Поведенный бампер То есть треснутый бампер Лопнутая фара Признать машину тоталом Авария реально достаточно была легкая Я ее машину эксплуатировал В принципе я снял спокойно бампер Я заказал себе другой Я себе поставил ну, Собирался поставить До, до того как э, э, Закончу бампер красить, да, там все дела Блин, ну кто же мог предполагать, что такая фигня реально получится Что, блин, я не успел даже машину собрать И в меня въезжает Ипсом по моей же, в принципе, вине Я, если честно, вот этой херни, вот реально, в судах я не понимаю Неужели это все непонятно И получается, вот 9 кассационный касационный суд написали Уже... Уже целенаправленно, что по факту Машину признать тоталом После той аварии В принципе нельзя Нету там никакого тотала Там просто, ну дорогой стоимость ремонта Дорогой Ну давайте вы мне скажете, да Вот реально, те кто Те кто, блядь ездят на Майбахе, да Машина стоит там хреново тучу бабок, например Дорогая, да Ремонт ее реально Стоит приблизительно дороже нахрен Любой ремонт Стоит ее гораздо дороже Чем она по факту стоит То есть Ну целиком если вы будете там ее ремонтировать Даже не целиком юма, Даже если там небольшой ремонт Ремонт блин, дорогих машин очень дорого стоит Однако что-то никому Это страховая компания Реально не закрывает полиса ОСАГО Полиса там или КАСКО Я не знаю А тут получается реально вот 21 год как то жопа началась в страховых компаниях я бы даже хотел сказать реально вот на направ... правительству вопрос задать. Вы куда, блин, смотрите? У вас тут на глазах бардак творится, реально, вот это действительно бардак. Бардак творится просто берут и закрывают обычным рядовым гражданам, которые оплачивают полис осаго вовремя, в срок, вы ему берете и еще вот по факту, ну по идее, не знаю, что за прецедент, но то что Два раза подряд мне Ленинский районный суд, получается, и еще и Хабаровский суд одинаково просто вынесли по факту без рассмотрения. То есть никто не рассматривал мои дела. Там это четко по белом написано, то, что неважно, что вы хотите, как вы там должны были. Блин, я ничего не хочу. Но есть конкретная процедура, которую должны соблюдать. А даже суд, который смотрит внимательно, что... Все прописано, все статьи, все дела, прецеденты были уже, которые да им оправдали суд, именно, апелляционную жалобу. Но тут просто какой-то кошмар творится. Поэтому имейте в виду, реально, вот если вы столкнетесь с такой проблемой, это ни к чему хорошему не приведет. Вот действительно, куй железо пока горячо. Закрыли вам поле Сосага, просто закрыли. Подаете прямо в суд и сразу взыскиваете и моральный ущерб, так-так-так-то, то, что машина реально и судится, судится, судится. Потому что, как практика показывает, с 21-го года уже судимся, и что-то ни хрена никак не добежало, да? ничего не решено. Точнее, не с 21-го года, а с конца 2021 -го года в суд подались. Весь, весь считает 2022 год, я с ними сужусь. И уже 23 начался И, скорее всего, и 23 год я весь буду судиться с этими компаниями. Страховую компанию Z это понятно, я ничего не спорю. Она, в принципе, как ну, взы... должна была взыскать. Но то, как решает вопросы компании ВСК, это просто прям вверх, я считаю, прям скотство. Ну, так вот. Я являюсь их ним клиентом. 2013 года где-то так Или с 2014 Да, с 2013 года Потому что в 2012 году я зарегистрирован был В страхе, Потом поменял на компанию ВСК И все это время я страховался только у них Так как знал прекрасно, что Надежная была компания Была до того момента, пока не случилось Какая-то перетрубация они не начала заниматься конкретно херней Поэтому... Никаким образом не тяните. Есть какой-то прецедент, присыл, присылается какое-то уведомление или еще что-то, сразу узнавайте. Но то, что меня больше всего еще удивило, так это когда то, что реально оказывается арест на ваши счета могут наложить, получается, как Ленинский суд, так и судебные приставы. То есть Ленинскому суду не нужно особо заморачиваться, чтобы взыскать деньги. Они просто направляют прямо в, в Сбербанк, да, э, э, э, постановление и все, и на основании этого постановления, на основании этого решения суда они просто взыскивают деньги. Просто взяли и списали. Причем 12 ночи. Я вообще обалдел. Я не ожидал такое. Ни уведомления ничего вообще нифига. То есть я говорю, у нас Походу во всей России, что ли, такая херня прям творится, что... Э, люди работают процентов на 50, реально, вот не понимаю. И приемная есть, все дела, у них все документы есть. Каким чудесным образом вы мне, блин, еще арестовываете счета, хотя поддана апелляционная жалоба. Но я склоняюсь, конечно, к тем, что они не получили документы, определения о приостановлении. Я, скорее всего, так. Получается, сейчас мне... После приставов, потом, считай, поехал в Сбербанк, мне распечатку дали, и там реально, говорит, Ленинский суд, Ленинский суд, Распечаточка вот она есть, я посмотрел, да, сам Ленинский суд, тут написано, наименование органа, выдавшего документ, то есть Ленинский суд по факту взыскал бабки. Списала со счета там копейки были, но ну, я просто меня по по поражает этот момент, что вообще не без, без предупреждения, без ничего. Неужели так можно, блин? Сейчас будем ждать решения кассационного суда, если, конечно, это. Буду держать всех в курсе. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Также оставляйте комментарии. Действительно, у многих. Как я. По предыдущим роликам да, Смотрят, комментарии оставляют Оказывается, у многих проблема такая Закрывают полиса сага Без всяких там рассмотрений Без ничего Экспертизы не проводит А просто тупо там Посмотрели стоимость тачки на дроме И все, прикинули Так, нет, стоимость ремонта дороже стоимости машины Давай ему закроем полис ОСАГО Выплатим ему за ремонт и все, пошел в жопу То есть, как выглядит это наглядно так да, также не забывайте, кстати, подписываться на все мои соцсети. Инстаграм, Телеграм, там, ВКонтакте, Яндекс.Зен. Не забывайте. Оставляйте комментарии, реально, у кого такой же прецедент. Я, я думаю, многим будет интересно почитать, э, с какой жопой столкнулись вы. Я думаю, многие поддержат этот крик души. Потому что я уже, если честно, мне... Весь 22 год он уже задолбали эти суды. И я то, блин, с бывшей сужусь, то с этой, с, скажем, со страховой компанией сужусь. но ну, просто неудачный момент какой-то попался. 22-й год для меня, как бы не стал таким веселым. Единственная радость, так это то, что у меня родился сын. Это единственная радость. А так, по факту, блин, <laughs> что-то как-то тяжело пошло. Я думаю, 23-й год для меня, по сути, должен быть ну, на всякий случай повеселее. Всякое. Мой год. Год кролика Всем спасибо за просмотр Не забываем Нажать на колокольчик Поставить лайк Спасибо и пока